Теория о вечном жиде. Если рассмотреть данное проявление в мире с точки зрения проявления стихий в сознании, что произошло уже до да, сознанием. Благодарю за внимание. Да, любом. Хорошо, я сейчас попробую это описать только с точки, как бы с позиции. Да, да, да. Значит, давайте выведем схему трех кругов и еще разочек мы посмотрим на эту схему, где находится сознание обычного человека внутри центрального круга круга жизни. Там есть жизнь и смерть. Теория о вечном жиде, я думаю, что вы все знаете эту историю, про, да, про агосферу, которая все никак помереть не может, присесть не может, все ходит по городам, повесям, по землям чужим и э, не может никак отправиться в мир иной, за, за, за этим проклятием наградил его непосредственно сам Христос за то, что тот не дал ему отдохнуть в то время, когда на Голгов утащил свой крест. Это теория о агосфере. Жил себе человек, жил внутри круга жизни, ну вот встречает он пророка, встречает он высшее сознание инспирированное силой света. Первооснова, свет смотрим внимательно, здравствуй, первооснова. Произошел контакт. На этом контакте в сознание вечного жда была подгружена некая программа. Да? Перед смертью обычно пророки имеют возможность передать некую часть самого себя в сознании тем, с кем они контактируют, он и передал. И вывел его не даже не на второй круг, а сразу на третий. На третьем круге, на самом верхнем круге, обозначенном первоосновным порядок хаос, свет и тьма, времени нет. Стихии там движутся по кругу, по противосалонному движению, непосредственно стихии. И эти же процессы запускаются в первоосновах. Свет идет к воздуху, воздух идет к земле, земля тянется к воде, вода идет к огню. Вот этот вот процесс, он закручивает воронку бесконечного движения. По этой воронке и двигаются силы, которые попадают на этот круг. В данном случае вечный жид попал на этот круг своим сознанием, он не может умереть. Пока живы стихии, он не может умереть. Он всегда будет вращаться в этом коло стихии. До тех пор, пока не явится, как обещано вторым, вторым пришествием, непосредственно тот самый пророк. И вернувшись, он стянет все, что на этом круге находится своего, стянет обратно. И тогда все и Умрут и воскреснут, все произойдет так, как написано в этих самых пророчествах, но это с точки зрения этой мифологеммы. этой мифологеммы, то есть речь идет о выходе сознания на тот уровень бытия, в котором нет времени, а раз нет времени, значит нет и смерти.